Всем привет, с вами Витл. Некоторые из вас знают, что на моем канале какое-то время выходили видео из серии «Нестандартная Black Мейса». На сей же раз я решил поэкспериментировать с Counter-Strike Condition Zero Deleted Sins. И немного поломал игру. Давайте посмотрим, как это получилось. На уровне Recoil, прямо после крушения вертолета, прыгаем на ящик, затем на выступы на стене а по ним уже забираемся на крыши, дающие наглядное понимание того, как делаются уровни для Counter-Strike, Half-Life и многих других игр. Да, общий принцип чрезвычайно прост. Не делай того, что обычный игрок вряд ли когда-либо увидит. Что нам еще могут дать эти прогулки по дырявым крышам? Ну, например, через эти замечательные пробелы отлично видно некоторые полезные предметы и даже врагов. Жаль лишь, что в последних нельзя попасть. Впрочем, полученные знания дают нам возможность хотя бы морально подготовиться к грядущей перестрелке. Знаете ли вы, что упавший вертолет это не только ценный металлолом, но и удобная площадка для очередных прыжковых упражнений, конечная цель которых – доступ к сокрытым от простых игроков знаниям строения карт в игре. Тем не менее, кое-где на пути вашего любопытства, увы, встанут поистине непреодолимые невидимые стены. А теперь учимся ломать логику напарника. Когда снайпер подбежит к лестнице в башне, киньте туда гранату, чтобы спугнуть его. Отбежав от опасного места, он, как ни в чем не бывало, сделает вид, будто карабкается по лестнице. И убежит прямо по воздуху куда-то вдаль в то время как в башне появится его двойник. Но и это еще не все. Пройдя чуть дальше, вы обнаружите своего напарника зависшем в воздухе в бегущей позе. Воистину, эта игра полна невероятных чудес. Самое начало уровня Lost Cause и пародия на скрытность. Пародия потому, что стрелять, к примеру, нельзя, а вот швырнуть гранату так, чтобы скрытно убить всех патрульных за забором, можно. Получится, скорее всего, не с первого раза, но зато, когда все получится, вы поймете, что гранаты в игре, по-видимому, с глушителем. Далее двигаемся к хижине, где мирно спит террорист. Его можно убить не только скрытной гранатой, но и, как оказалось, ножом, если нащупать место, откуда получится попасть по врагу, не задев при этом область провала миссии. Убитый охранник, что самое интересное, продолжит храпеть. Вот это крепкий сон. А тут, встав прямо перед дверью, подпрыгните и постарайтесь убить стоящего за ней неприятеля. Если это вам удастся, то в дальнейшем дверь, которую должен был открыть враг, распахнется само собой. Да, до чего техника дошла. Уровень Secret War, террористы-идиоты и спецназовский телекинез. Да, некоторые кнопки в игре вполне можно нажать сквозь стены. Правда, в данном случае никакой пользы этот навык не принесет, ибо от заскриптованных опасных зон, возникающих после взрыва, увы, не спасает. В том же самом месте вы можете нарушить привычный сценарий игры еще одним способом. Если встать между закрывающимися дверьми, они, нанеся игроку несмертельный урон, поедут обратно, оставив открытым место взрыва которая, однако, так и останется опасным, даже после исчезновения эффектов огня. Воспользовавшись спецназовским телекинезом на кнопке лифта и встав вплотную к его дверям с наружной стороны, вы узрите еще и спецназовскую телепортацию, то есть на следующем участке уровня вы появитесь не в лифте, как должны по сюжету, а уже на выходе из него. А еще спецназ умеет силой мысли удалять целые стены. Прямо как в фильме Иван Васильевич меняет профессию. Оказавшись в помещении с ящиками, не спешите вперед, а забирайтесь по ним на трубы. Здесь можно найти секретный кубик с надписью The Castle Was Here, но он меня не сильно интересует. Продвигаемся по трубам дальше откуда попадаем прямиком в логово вражеского снайпера, получая возможность убить его даже ножом, а перед этим рассмотреть его кривой лазерный целеуказатель. Переходим на уровень Building Recon и сразу залезаем на капот машины, а с него бессовестно прыгаем на голову нашего союзника. Благо она не только выдерживает вес главного героя, но и позволяет ему перелезть через забор. Остается только тихонько уползти дальше, под удивленные выкрики врагов, явно не ожидавших такого поворота событий. Далее, вместо того, чтобы поскорее присоединиться к остальному отряду, начинаем отчаянно пытаться запрыгнуть на этот выступ в разрушенной стене. Да, это может удастся далеко не с первого раза, но в конце концов вы наверняка сумеете забраться наверх. Остается логичный вопрос. Зачем? Ну, отсюда можно, к примеру, увидеть очередную текстурную дыру, в месте которой разработчики посчитали недосягаемым, пострелять террористов с удобной позиции, чтобы несколько упростить себе дальнейшую работу, а также спровоцировать пулеметчика. В общем, практической пользы мало, зато исследовательский интерес можно удовлетворить по полной программе. Продолжаем скакать по крышам, коих на этом уровне, извините за тавтологию, выше крыши. Заберитесь на ящики, с них на дверь, с двери на деревяшки между домами, а там уже и крыша. Теперь можно погулять по ней, любуясь видами, или ища врагов, если вы их заблаговременно не убили. Можно даже немножко передохнуть в укромном местечке. Главное, не забывайте соблюдать осторожность. Теперь, когда сомнений в пользе осторожности нет, можем изучать карту дальше. Итак, повторяйте за мной. Эм, нет, не повторяйте. А вот сейчас повторяйте. Становимся на угол между этими двумя частями крыши, упираемся в него и начинаем лезть наверх. Совершив все восхождение, мы открываем себе доступ ко всем неописуемым красотам данного уровня, ко всем его дырам, через которые пробивается снежная пустота, ко всем местам временного пребывания отошедших в мир иной вражеских снайперов и к удобному спуску туда, откуда мы и начинали свои крышесносящие приключения. Главное, повторюсь, случайно не расплющиться ко всем чертям. Что ж, ролик подходит к концу. Если я найду еще что-нибудь стоящее в этой игре, постараюсь посвятить находке отдельное видео. Ну а на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Витал.